Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь приготовить блюдо из недорогих кусков мяса. Это у нас асабуко или же говяжья голяшка. Это мясо очень хорошо подходит для тушения или для медленного приготовления. Потому что у нас есть и жир, у нас есть кости и костный мозг тут столько вкуса сегодня я покажу вам рецепт того как превратить из этого куска мяса в восхитительный вид рагу из простых ингредиентов Итак, что же нам понадобится для приготовления Итак, мясо нам понадобится килограмм килограмм 200 говяжьей голяшки одна морковка средняя 1 стебель сельдерея одна средняя луковица 2 зубчика чеснока из специй нам понадобится 3 гвоздики, немного тимьяна, 1 лавровый лист, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 столовая ложка меда, 2 столовые ложки муки, немного говяжьего бульона, у меня пол литра. Вместо бульона можете использовать несколько бульонных кубиков или же просто использовать воду, конечно же красное вино. Вино берите самое дешевое, у меня тут 300 миллиграммов и примерно 200 граммов томаты собственным соку. Если у вас нету томаты собственным соком, то просто возьмите два томата. Вот, друзья мои, из этих продуктов у нас получится что-то потрясающее и вы накормите свою семью вкусно и бюджетно. Итак, первое, что нам нужно сделать, нам нужно хорошенько посолить и поперчить мясо. Все хорошенько соли перчим, делаем это и с обратной стороны. Берем кастрюлю с толстым ном, ставим на сильный огонь, выливаем подсолнечное или оливковое масло, прям две-три столовые ложки. Как все раскалилось, выкладываем сюда мясо. Если у вас мало места в кастрюле, не переполняйте мясо свою кастрюлю. Потому что нам нужно обжарить хорошенько наше мясо до коричневого цвета. Это очень важно. Когда вы заполняете, то мясо не жарится, а варится. И вы испортите ваше блюдо. Так что не торопитесь, просто делайте это порция. И переворачиваем на другую сторону. И жарим примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Друзья, важный момент. Когда вы жарите, не трогайте мясо вообще в течение 3 минут. Пусть хорошенько жарится до красивого коричневого цвета. Как наше мясо прожарилось до такого коричневого цвета, перекладываем в чистую посуду. Далее порежем все наши овощи кубиком. Режьте так, как хотите, потому что мы в конце все процедим. И овощи нам не понадобится. Они просто дополняют вкус. Далее порежем также сельдерей. Далее порежем лук пополам. Чеснок не режем, просто давим. И пополам. Все. Далее, друзья мои, в той же кастрюле, что мы жарили мясо, добавляем наши овощи. И жарим на сильном огне примерно минуту-две. Если масла недостаточно, просто добавьте столовую ложку оливкового масла. Итак, как наши овощи обжарились, добавляем муку и жарим в течение примерно 10 секунд на очень высокий огонь. Затем добавим столовую ложку томатной пасты и тоже хорошенько перемещаем. И сразу добавлю красное вино и чуточку выпарю ее на среднем огне. И выпариваем на среднем огне примерно 5-6 минут, чтобы ушел весь алкоголь. Когда вино выпарится, у вас должен быть вот такая консистенция. Теперь добавляем бульон или воду. Далее добавим наши ароматные травы. Тут у меня гвоздики, три штуки. Немного тимяна и один лавровый лист. Все хорошенько перемещаем. Далее добавим 1 столовую ложку меда Вместо меда можете использовать сахар И предпоследний шаг Добавляем наше мясо И последний шаг. Отправляем заранее разогретую духовку при 170 градусах примерно на полтора часа. Время зависит от ваших кусков мяса. Оно может доходить и до двух часов. Пока готовится мясо, мы приготовим к нему гарнир. Гарнир у меня будет картофельное пюре. Для него нам понадобится отварной картофель, у меня пол килограмма молоко 150 миллиграммов и 1 столовая ложка топленого масла если вам интересен рецепт топленого масла вот здесь будет всплывающее окошко переходите и посмотрите как легко готовить топленое масло Итак, друзья берем пресс через пресс пропускаем наш картофель И добавляем одну столовую ложку топленного масла. Все хорошенько солими перчим. Перемещаем. Итак, друзья мои, рагу наша готова. Проверяем. Посмотрите просто на мясо. Мясо просто падает с кости. Смотрите. Отлично приготовлено. Далее нам нужно вынуть мясо и офильтровать наш соус. Кладем на дно мясо. Ставим сюда сито. И процеживаем наш соус. Далее добавим томаты в собственном соку. Вместо томата вы можете добавить грибы, лук, бекон или же оливки. Блюдо будет еще вкуснее. Далее сюда же добавляем наш тимьян. И все хорошенько перемешиваем. И готовьте еще это чудо примерно 10 минут на среднем огне. Все у нас готово. Теперь пробуем на вкус, что у нас получилось. М -м -м, идеально. Друзья, посмотрите просто на это. Выглядит просто великолепно. Отлично. Теперь сервируем. На дно выкладываем картофельное пюре. Три ложки достаточно. Друзья, посмотрите просто на это. Мясо разваливается просто смотрите идеально приготовлено берем немного соуса и выливаем на мясо вот так И в конце украшаем любой зеленью. У меня базилик. Берем самые маленькие листья, они более сочные и вкусные. Теперь, друзья мои, настало время все это попробовать. Мясо приготовлено просто великолепно. Я бы сказал, каждый должен попитаться, хоть приготовить это блюдо. Потому что это готовится очень просто, а результат вы сами все увидите. Вкусно, нежно и очень просто. А на этом и заканчиваем наше видео. Если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал лайком. Подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.